Сегодня я покажу вам, как подключиться к системе EGAIS розницы с помощью криптоключа RUTOKEN CP2.0. Для начала установим драйверы RUTOKEN. Для этого необходимо зайти на сайт rotoken.ru. В раздел центр загрузки нажать кнопку Драйверы для EGAIS. Здесь нужно щелкнуть по ссылке «Драйверы. рутокен для EGOIS». Ознакомиться с лицензионным соглашением. Поставить галочку. И нажать кнопку «Условия приняты». В течение 5 секунд загрузка начнется. Загрузка произошла. Нажимаю кнопку «Выполнить». Установка драйверов в начинается. Немного ждем. И вот установка завершена. Сайт можно закрыть мыши ярлыка на рабочем столе, запускаем панель управления RUTOKEN. На вкладке «О программе» смотрим версию драйверов RUTOKEN. Здесь у нас 4.0.7. Это правильная версия. С системой EGS розница работают драйверы версии 4.0.7 или выше. Переходим на вкладку «Администрирование». Видим, что в окошке подключенные RUTOKEN ничего не отображается. Следует теперь подключить криптоключ ROTOKEN CP2.0. Мы видим, что он отобразился в окошке. Теперь можно перейти на вкладку «Сертификаты», чтобы посмотреть, какой сертификат на нем записан. Здесь мы видим сертификат вашей компании. Зеленая галочка говорит о том, что сертификат действителен, срок его действия не истек и он не отозван. Нам необходимо настроить криптоключ для работы с системой EGAIS-розницы. Для этого убедимся, что он поддерживает Microsoft Base Smart Card Crypto Provider. Вот здесь в последней строчке как раз написано. Microsoft Base Smart Card Crypto Provider поддерживает. Значит, можно идти дальше. Переходим на вкладочку «Настройки». В блоке «Настройки криптопровайдера» нажимаем кнопку «Настройка». В строчке «Root выбираем «Base» смарт карт крипто Нажимаем кнопку ОК. Подтверждаем. Видим, что настройки применены. Настройка криптоключа завершена. Теперь можно начинать регистрацию на сайте egoist.ru. Для чего откроем сайт egoist.ru в браузере Internet Explorer. Справа кликаем на ссылки «Войти в личный кабинет». Здесь нам предлагают ознакомиться с условиями и проверить их выполнение. Нажимаем на кнопку и начинаем проверку. Как мы видим, система пишет, что не установлен программный компонент для работы с электронной подписью. Его следует скачать и установить. Нажимаем на ссылку. Нажимаем кнопку «Выполнить». Подтверждаем. И ждем некоторое время. Все готово. После установки программного компонента для работы с электронной подписью нам следует перезагрузить браузер. Закрываем. Открываем снова. Заходим на сайт egoist.ru, проделываем те же самые действия, войти, познакомиться, начать проверку, ждем. Мы видим, в данный момент условия пройдены. Можем переходить в личный кабинет. Жмем на кнопку «Перейти в личный кабинет». Тут нас просят ввести пин-код от аппаратного криптоключа ROTOKEN CP20. Стандартный пин-код 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нажимаем кнопку ⁇ Показать сертификаты ⁇ Через некоторое время мы видим сертификат. Нажимаем на него. И переходим в личный кабинет. Первое, что нам следует сделать в личном кабинете, это получить транспортный ключ. В левом меню нажимаем кнопку «Получить ключ». Нажимаем кнопку «Сформировать ключ». В всплывающем окне нам следует ввести пин-код. Как и прежде, он 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нажимаем кнопку «Сформировать ключ». Через некоторое время ключевая пара сгенерируется и выпишется сертификат. Как мы видим, все прошло успешно. Сертификат успешно записан на токен. Нажимаем кнопочку «Закрыть». Теперь нам следует загрузить транспортный модуль. В левом меню нажимаем кнопку «Транспортный модуль». Выбираем «Скачать установщик транспортного модуля, при установке которого требуется подключение к интернету». Нажимаем ссылку. Ждем некоторое время. Нажимаем «Выполнить». Запускаем установку, нажимаем несколько раз «Далее», «Установить». Установка началась. За время установки нам потребуется несколько раз ввести пин-код от криптоключа два 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нажимаем поиск. Обнаружен сертификат. Ставим галочку. Далее. Далее. Связь с сервером установлена. Нажимаем далее. Еще раз вводим пин-код. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поиск. Найден сертификат CAP. Ставим галочку. Далее. Теперь установка продолжается. Установщик сообщил нам, что установка успешно завершена. Нажимаем «Далее» и «Завершить». Мы видим, что в трее появился значок UTM. Статус «Работает». Теперь в браузере мы можем ввести адрес localhost localhost.8080 и проверить, что UTM действительно работает. На этом настройка системы из розница завершена. В этом видео я рассказал вам о том, как подключиться к системе EGIS-розницы с помощью криптоключа ROTOKEN CP2.0, который можно приобрести в большинстве удостоверяющих центров России. Если у вас возникнут вопросы по подключению к системе EGIS-розницы, вы можете обратиться в техническую поддержку компании Актив по телефону 495-925-7790 или электронной почте hotline точка ру. .ru. Спасибо за внимание.